здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня вяжем быструю скоростную сумочку нам надо быстренько на лето пряжа у меня бисквит как вы видите вот такая вот пряжа в матке 350 граммов 110 метров такие вот э, ручки с алиэкспресса возможно вы купите возможно закажете я оставлю ссылочку вот такие вот деревянные ручки и крючок семерочка первое что я делаю я делаю цепочку я вяжу цепочку из 20 теперь вяжем столбиком без накида первую петельку пропускаем начинаем вязание со второй петли вяжем столбик без накида 19, 1 петля подъема у нас было 19 столбиков без накида. Вот так, вот. теперь делаем один одну воздушную петлю подъема, поворачиваемся, вот это у нас первая петля подъема таки оставляем и со второй вяжем столбик без накида до конца ряда. И такими поворотными рядами мы будем вязать всю днище то есть вяжем до конца ряда, потом поворачиваемся и вот так вот вяжем где-то 6-7 сантиметров. Вот такое донышко я подготовила, девчонки. Получилось оно у меня 24 сантиметра шириной, вернее длиной и 9 сантиметров шириной. Теперь будем обвязывать по кругу. Вот здесь последняя петля у нас и отсюда же вывязываем еще одну потом из каждого ряда как бы предыдущего вот здесь вот у нас один, второй, третий, четвертый ряд с каждого ряда вывязываем по одному столбику без накида всего я провязала 7 рядов здесь забыла сказать всего здесь 7 рядов Раз, два, три, 4 5 шесть. вот седьмая петля из нее мы вывязываем из угла вывязываем две петли и далее продолжаем без изменения то есть вяжем из каждой петли по одной как и вязали вот так по кругу вот дошла я до следующего угла из него вывязываю снова 2 Два столбика и поворачиваюсь, смотрите, чуть подкрашены у меня руки в джинсовый цвет. Это мне эти ниточки понравились, потому что эту сумочку потом можно под джинсики носить, она такая универсальная. Я еще и такие кеды заказала. Так, и снова я дохожу до угла, из угла вывязываю две петли вот, поворачиваю и теперь вяжу по кругу теперь уже наша сумка будет формироваться вот таким вот образом и вяжем вверх по кругу так девчонки пока у меня вот такая вот высота сейчас измерю 15 сантиметров присоединяю ниточку от второго клубка и еще буду вязать высоту сантиметров 5-6 ниточку маскируем концы наши и продолжаю вязать высоту еще немного смотрите я уже довязала до верху где-то у меня здесь около 20 сантиметров от до верху 20 сантиметров Будет немного косить. Вот смотрите, даже сейчас видно, что косит. Выравниваем и обозначаем вот эти вот углы маркером. Видите, я обозначила. Вот, вниз вставляем. Вот, я из пластика вырезала такую прокладку, подкладку, вставку, углы срезала. Господи, как же слово это называется. И вставляю туда вовнутрь. Сумочка довольно плотная. Не нужна здесь. Я думала, может понадобиться подкладочка подшивать. Не нужно. Так, далее, девчонки, вяжем последний аккорд. Вяжем до вот этого первого маркера. Что пока вижу хочу сказать. Как бы ушло два мотка ниток, но осталось вот вот столько. Вот из этого остатка хочу еще что-то связать, не, не хочу, а обязательно свяжу. Потом посмотрим. Еще мой ребенок сегодня пона присылал мне идей. Так, доходим мы до маркера, вяжем последнюю, снимаем маркер, вяжем здесь последнюю между маркерами у меня 7 петель вот здесь вот раз два три 4 5 6 7 я их пропускаю и вяжу вот в эту где был маркер следующий вот так вот вот здесь вот у нас такая вот петелечка вот так вот формируется наша сумка Видите, теперь вяжу до следующего маркера Ой, такую классную дашка сумочку моя послала круглая девчонки плоская круглая интересная такая я ее попробую если у меня получится обязательно сниму я бы хотела конечно такую уверена что она захочет вот эти бежевые нитки она любит такое все бежево-коричневых тонах молочные ну, в общем увидим если у меня получится я обязательно вам покажу а если не получится, значит не покажу. Довязываем до этого маркера. Следим, девчонки, чтобы количество петель у нас между вот этими длинное количество петель, между маркерами тоже было одинаковым, чтобы ровненько все было. Так, довязываем до третьего маркера. Делаем то же самое, что делали на той стороне снимаем его пропускаем 7 петель 1 2 3 4 5 6 7 все правильно и вяжем вот сюда следующую петлю вот. формируем нашу сумочку вот она видите уже у нас принимает форму теперь здесь я теперь по кругу провяжу полустолбиками то есть уплотню немножечко краешек все и останется мне пришить ручки и сумка готова. Очень хорошо держит форму, не надо ничему плотнять, девчонки. Только вот поставить картоночку можно, можно пластиковую, как у меня, вниз, чтобы нище держала форму. Все, все, все дела. Так что два матка ниток и ручки. Вот все наши инвестиции. И то не два матка, а девчоночки, полтора полмотка у нас еще останется еще на какое-то изделие. Хотя, если вы хотите побольше сумку, и вы можете сделать побольше, используя все равно два мотка ниток придется покупать. И вы сделаете тумочку. побольше. Но все равно хочу сказать по цене этих ниток. Я не знаю, как у вас, девчонки, но для меня эта цена в два раза дешевле, чем я покупала здесь. Поэтому для меня это вообще круто. Для вас не знаю. Напишите свои мнения, свои отзывы по цене на эти на эту пряжу как она вам кажется по цене здесь довязываю я так все обрезаем продеваем на изнаночную сторону и здесь вот просто протягиваем маскирую вот она наша сумка Ей форму все она прекрасно держится девчонки не надо бояться форма держится отлично и пришиваем ручки показывая вам результат вот такая вот сумейка у меня получилась. плохо я хочу измерить вам размер ширина 28 где-то 29 сантиметров и высота 20 сантиметров вот она сумочка. Ушло у меня, взвесила я готовую сумку, ушло у меня 500 граммов, ровно полкилограмма. Поэтому два мотка. Ориентировочно, хотим если хотим, в любом случае, нужно два мотка. Вот если на такую вот мини, как, как у меня то 500 граммов из них 300 грамм, 250-300 грамм остается. Либо вяжем побольше и два мотка уходит. Вот такая вот сумейка. Я довольна. Оттенок совсем джинсовый, под джинсы подходит. Очень классно смотрится. Вяжите такую сумочку, носите. За один вечер будет прекрасная вам обновочка. Вот. А с вами была Вика из школы рукоделия. Всем до свидания. Ждем следующих мастер-классов и вяжем вместе со мной.